Городко и нежно Господь нас себе призывает, всех призывает, любя и тебя, и меня. Стал порога стучит Иисуса жена. Иисус ожидает, Ждет покаяния, ждет от меня и тебя. Мир и любовь нам Господь Иисус обещает. Ушаку принес на голубов и за нас он тебя. Мы согрешили, но он нам с любовью прощает всегда, примет всех и тебя, и меня. Мы согрешили, но Он нам с любовью прощает. Примет всегда, примет всех и тебя, и меня. Кротко и нежно Господь нас к тебе призывает. Иисус ожидает, ждет, пока я не ждет от меня, и тебя, Стал у порога, стучит Иисус, ожидает, ждут, пока я не ждет от тебя.